И всем привет! На календаре вот уже в середине второго семестра я по-прежнему периодически получаю вопросы про то, где я учусь, чем я занимаюсь, как все это называется, как все это происходит. Поэтому я решила записать видео о моем университете, о моем курсе, где я постараюсь кратко рассказать о том, как прошли мои полтора семестра и какие... Впечатления не осталось. я учусь на бакалавриате в Университет Католика Португеза де Лиссабоа, лиссабонский португальский католический университет. Не пугайтесь слову католический, на самом деле он очень мало отношений имеет к религии, не считая, наверное, кафедры теологии которая есть в университете, и не считая того, что дважды в год перед Рождеством и перед Пасхой э, у нас бывает миса, э, служба, э, и на, на момент мисы у всех отменяются лекции, пары, занятия и так далее, и э, все туда дружненько приглашаются, но э, абсолютно нет никакого, никакой обязаловки, Поэтому название католика, да, католический это, ну, такое символическое. Университет это не государственный. Это автоматически предполагает то, что он стоит дороже, чем все, все остальные университеты. В Португалии как такового бесплатного высшего образования не существует вообще. Единственная разница между государственным и негосударственным университетом это будет цена. Если в государственном университете в среднем... Ценники варьируются от 700 до 1063 евро за учебный год. На моем факультете, например, в университет Католика Пуртугеза, я думаю, что общая стоимость учебы в год достигает около 5000 евро именно на моем факультете. Учусь я в институте политологии на факультете политологии международных отношений. Институт де Что вообще из себя представляет факультет? На самом деле нужно сказать, что у университета католика португальца есть несколько кампусов, один из них в Лиссабоне и три остальные в Браге, Визеу и Порту. Я учусь в Лиссабонском кампусе, потому что моего направления больше ни в одном другом нет. Находимся мы территориально в Сида университарии в Лиссабоне, то есть рядом с Лиссабонским государственным университетом. Это достаточно центральное расположение, чем был обоснован выбор по разным бюрократическим причинам. Я, к сожалению, не могла поступать наравне с португальскими португальскими студентами. И мне пришлось поступать как студенту иностранному. И когда я сравнивала факультет, направление и стоимость, я пришла к выводу, что в государственном университете я воплотила столько же, либо еще больше, как международный студент. И поэтому выбор пал на университет каталогика португеза, потому что этот университет достаточно хороший для своей сферы репутации, о нем знают все. Ну и, собственно говоря, о цене за обучение, оправдывает ли он свои деньги, я думаю, что нет, но с одной стороны, с другой стороны, единственная прям очень хорошая качественная вещь, которую он дает, это, во-первых, связи, которыми вы можете обзавестись, как среди своих одногруппников, однокурсников, так и среди преподавателей, потому что преподавателями своими я горжусь, и я... В крайней степени довольны тем, что я учусь у, у, у этих людей. И иногда доходит до, до, до странного ситуации, странного в хорошем смысле этого слова, когда я днем слушаю лекцию, прихожу домой, включаю телевизор и обнаруживаю одного из своих преподавателей, например, дающим какой-нибудь политический комментарий на, на центральных португальских каналах. И это абсолютно здорово, и я думаю, что это показывает уровень университета. К сожалению, за каждое, так сказать, лишнее целодвижение университет каталога португеза э, вводит это как дополнительную услугу, то есть за все это нужно платить, но это специфика э, платного обучения, не государственного платного обучения. Что касается самой специальности, Сиенция э, политика и по-русски это будет звучать примерно как политология и международные отношения. Я думаю, что в большинстве российских вузов э, эти два направления они абсолютно разделены, Здесь в большинстве они, наоборот, объединены. Одни предметы дополняют другие. Я сравнивала между моей португальской программой и программами российскими по этим направлениям. Мне кажется, что российские программы гораздо более наполненные. Я иногда чувствую, что мне не хватает таких предметов, как, например, культурология, чтобы посмотреть различные именно культурные аспекты разных народов, с которыми, возможно, мне придется когда-либо работать. Мне очень не хватает, наверное, такого предмета, как иностранный язык. Предполагается, что студент, который поступает на международные отношения в мой университет, владеет хотя бы одним иностранным языком, потому что... Uh, у меня нет других объяснений к тому, что нам дают кучу, кучу, кучу текстов не на португальском, а, например, на английском или французском, иногда бывают тексты на испанском, и мы прям, ну вот изначально должны их знать. Это абсолютно аля наши проблемы. Говорим мы на иностранном языке или нет, информацию нужно uh, так или иначе uh, перерабатывать. Отличительная черта португальского католического университета заключается, наверное, в том, что они очень ориентированы на Англию, начиная с вопросов о форме обучения, форме образования, заканчивая различными ценностями самих преподавателей. И я думаю, что именно это же ожидается от учеников. Иногда меня это вводит немножко в ступор, зная мое историческое и культурное прошлое. Но я дала себе... Слово в начале учебного года, что я буду открыта к абсолютно всем новым идеям и буду стараться их принять, переработать, понять и потом сделать для себя какие-то выводы и решить, правда ли это хорошие идеи, хорошие ценности, такие либеральные, европейские, либо я все-таки останусь при своем, но я опять же в процессе, я думаю, что для этого, собственно, нам университет и нужен. Возвращаясь к самой учебной программе и к расписанию, например, в среднем у меня три-четыре учебных дня, э, ищи тут что, что, что и кушь, э, старается сделать так, чтобы э, прям в расписании на постоянной основе у нас была э, свободная пятница, это сделано для учеников, которые не лиссабонцы, которые приезжают откуда-то, чтобы они могли спокойно съездить домой, отдохнуть, повидаться с семьей и так далее. В плане нагрузки, э, Сами лекции, сами пары зависят от, от одного предмета к другому. Мне кажется, что это прям очень... 3-4 дня пары в неделю, максимум четыре пары, но это прям максимум. И у нас уже складывается такое ощущение, что мы там на четвереньках э, выходим с последней пары, и на нее уже не хочется идти и так далее. С другой стороны, я смотрю на, на российские расписания и понимаю, что окей, расписание в принципе неплохое оно очень свободное, но при этом очень большое количество, как, в принципе, в любом университете, очень большое количество текстов, которые нужно перерабатывать самим, читать, разбирать, и преподаватели, в принципе, ждут, что мы потихонечку будем сами, они дают нам основное введение в тему, что мы сами потихоньку будем ее перебирать, и чуть ближе к периоду зачетов, чуть ближе к периоду сессии, мы с какими-то вопросами всегда можем прийти, назначить консультацию, назначить какую-то встречу, пообщаться на, на любую тему, которая нас интересует, и выяснить все наши вопросы или места, которые мы не недопоняли. Кроме непосредственных пар, очень много проходит разных, скажем так, параллельных мероприятий, во всяком случае на нашем факультете. Очень много бывает открытых лекций у магистрантов и у докторантов, у PhD-студентов, и на самом деле это очень здорово, именно факт того, что эти лекции всегда абсолютно открыты для всех, обычно раз в неделю, раз в две недели приходит рассылка с основными мероприятиями, можно записаться и сходить. Мне очень нравится факт того, что достаточно известные журналисты, критики, ученые обычно проводят эти лекции, они опять же, открыто для всех, и что, в общем-то, очень, очень здорово. Всегда можно, опять же, задать свои вопросы и каким-то образом засветиться на этих лекциях. Что касается студенческого, скажем так, коллектива, это просто любовь с первого взгляда и на всю жизнь. У нас около 80 человек в группе, что я считаю много. на некоторые предметы нас делят пополам на две так называемые подгруппы. И поступая в коммерческий университет, не государственный, который стоит достаточно дорого. Я очень боялась того, что так как я не самой богатой семьи, будет какое-то ощущение такого социального разделения на, на именно на финансовой, на экономической базе. Я этого абсолютно не почувствовала до сих пор. Вот учусь полтора семестра и... Очень комфортно себя чувствую, что внутри своей группы, что, в принципе, за ее пределами. И я думаю, что в этом очень большая заслуга самих, самих студентов, которые абсолютно всегда открыты. То есть это абсолютно э, окей ситуация, когда э, я могу написать или позвонить кому-то из старшекурсников второй, третий курс, уточнить что-то по какому-то предмету, попросить конспекты если мне чего-то не хватает, уточнить что-то и так далее, это как бы абсолютно спокойно и абсолютно приветствуется, это абсолютно здорово и круто, я считаю, когда весь факультет живет одной большой семьей, и это чувствуется, то есть это чувствовалось с самых первых дней, это теплота, это поддержка, это очень важно, особенно для тех, например, кто живут сейчас далеко от дома и так далее, это очень круто. Ну и закругляясь и подводя какие-то итоги, если честно, университет действительно не оправдывает средств, которые в него вкладываются с одной стороны, с другой стороны позволяет законтактиться с огромным количеством людей, ну и если давать какую-то общую оценку при условии всех «за» и «против», если честно, я еще ни разу не пожалела о том, где я учусь. Мне очень комфортно, это раз, мне очень интересно, это два. И я надеюсь, что э, в ближайшие два, два с половиной года я все-таки не разочаруюсь в своем выборе. И э, все с таким же энтузиазмом буду рассказывать про свой университет. Если у вас остались какие-то вопросы, э, обязательно оставьте их внизу. И до новых встреч, надеюсь, что видео выйдет достаточно скоро. Пока-пока, чао!